салют друзья начинаем передачу из узбекистана сегодня я хочу поговорить с вами насчет патологической смерти и физиологической смерти какая разница и почему у нас такой большой страх смерти мы не думаем о смерти но подсознательно, естественно, мы все боимся умереть, потому что мы не знаем, что нас там ждет вообще. Есть жизнь на Марсе, есть ли жизнь на Венере, есть ли жизнь загробная или нет, мы не знаем. Но наши предки прекрасно знали, все древние народы, у них была другая философия, у них была другая вера. Вот. Было много богов, не единый. Не один бог, а много богов. Вот. Естественно, один бог, который создал Вселенную. И в Вселенной много ангелов и архангелов, помощников Божьих. Итак, друзья, значит, существует физиологическая смерть от физиологического изнашивания. Все животные в мире, они перед смертью не мучаются. Они куда-то убегают, и, значит, они чувствуют инстинктивно когда они умрут возьмите грызуны возьмите млекопитающих возьмите диких животных тигры, львы собаки кошки они никогда не будут умирать на дороге если только их задавили это другое дело потому что они знают приближение смерти и что интересного все вот эти на природе все что движется живет и существует не мучается перед смертью это как вот человек засыпает здоровый вот. это маленькая смерть когда он уснул вот еще неизвестно проснется он или не проснется и поэтому в народе называется «маленькая смерть». Физиология, человеческая физиология, потому что мы единственные люди на Земле, которые нарушили все законы Бога, и поэтому у нас никакой интуиции не сохранилось, как у диких животных. Мы боимся умереть. И потому что мы, прежде чем умереть, стопроцентно болеем. Чем-то мы болеем. Что-то у нас неправильно работает. Но кто-то может сказать, а вот там пьяница один, он дожил до ну, 80 лет. Некоторые пьяницы доживают до 90 лет. Если бы этот пьяниц жил 150 лет, тогда бы я бы извинился. Вот. Значит, в народе тоже говорят, что пьяница может дожить до старости, а обжора – никогда. Значит, видите, физиологическая смерть, она была среди... Людей, ну, где-то 200-300 лет тому назад, люди еще чувствовали, что они умрут. Они знали, они готовились. Я же вам расскажу сейчас один случай. Был у меня один потрясающий ученик и клиент. Вот архиепископ архиепископ антони он был архиепископ всей южной калифорнии в лос-анджелесе и был один натуропат врач натуропат который там читал лекции в этой православной церкви он был старше меня поэтому после его смерти как-то вот этот архиепископ, он любил натуропатию, он любил естественные науки. Вот. Он был девственник, и он был стопроцентный вегетарианец-сыроед. Вот. Ну, поскольку, как я сказал, мы, цивилизованные люди, всегда болеем какими-то болезнями хроническими, я редко встречал здоровых людей. И он, ему было тогда уже под 80 лет. Вот я приходил, читал лекции православные, вот, библейскую медицину. И они с удовольствием слушали. Вот. После церемонии религиозной, значит, там их кормили, поили. Вот. И в это время я читал им лекции. И он тоже слушал, сам, он, сам архиепископ. И, в общем, он 25 болел, 25 лет у него была мерцательная аритмия и страшная анемия. Вот. И его, естественно, разрушали. Не лечили, а разрушали его. И вот это вот это типичное прохимиченное лечение, оно создавало ему очень много побочных, побочных проблем. И когда, когда я пришел к нему, он так обрадовался, он собирался уже умереть слева и справа его взяли под руки и значит повели его домой. он прямо там жил при этой церкви и он говорит Зайдите доктор я хочу поговорить я зашел он говорит вы можете меня посмотреть проконсультировать я говорю да и в общем я его прослушал, Старая медицинская школа. Ириды диагностику сделал. Посмотрел его язык, посмотрел его руки, посмотрел его ногти. Это другие анализы. Это старая медицинская школа. Про внутренних заболеваний. И я ему сказал, я говорю, я вам даю назначение... Вот, уверен, что я ему помогу, насколько время покажет. Вам нужно срочно уехать из этого большого города, где миллионы-миллионы машин, и поехать там на природу, там на океан прямо, в Санта-Моники. И там 2-3 дня остаться, у него была большая машина, ну и помощники его. Вот я сказал, вам надо выпить морковный сок, три желтка, вот виноградный конкордовский сок, три желтка и значит крапиву, Чай из крапивы в термосе сделать мята, чай из крапивы, вот, петрушки, и вот это все надо вам пить. Ты каждый час, каждые два часа пейте чай, через два часа пейте вот эти соки. И каждые два часа меняйте. И, если есть возможность, ходить и дышать. Я ему сказал, как дышать. Вот, он, значит, там три дня находился. Он, значит, звонит мне и говорит, доктор, вы просто меня спасли. Я, у меня уже нет сердцебиения. Я уже чувствую себя хорошо. И он пришел ко мне в офис, он разделся, там был большой крест, но такое, такое молодое тело, ему было под 80 лет. Я просто был удивлен. Я ему дал другие назначения. Это единственный человек, который был мне так благодарен, выписал тысячу долларов. Вот. И он, значит, стал лечиться моими методами. И через где-то месяц он был способен уезжать уже. В Париж, в Европу. Он стал, чувствовал себя как молодой человек. И был мне очень благодарен. И, значит, прошли десятки лет. Ему уже под сто лет было. Он меня вызвал, значит, тоже. Я его проконсультировал. Второй раз он мне тысячу долларов отдал, говорит, я уже теперь приготовился умереть. Вот. Я говорю, как это понять? Он говорит, я уже чувствую интуитивно, интуитивно, что я ухожу потусторонний мир. И, значит, он со мной побеседовал на религиозные философские темы, мы с ним простились, вот. и он сказал, что он уйдет к Богу такого-то числа. И он полностью подготовился. Вот, он чувствовал, когда он должен умереть. Я, когда работал со староверами, они тоже знали, когда они умрут, потому что они были дети природы. У них не было нарушен рефлексы, как у детей, не нарушены еще рефлексы. Вот цивилизованных людей, нарушенные, они не знают, когда они умрут, они просто мучаются перед смертью. Нормальная физиологическая смерть – это когда человек перед смертью не мучается. И когда я спросил значит, друзей и помощников архиепископа Антонио, они сообщили, что он умер с улыбкой. Вот э, все те, которые искренне верят в Бога. И главное, перед смертью, вот чему они верят, они получают на том свете. Во что человек верит на земле, там он получает. Поэтому, друзья, будем стремиться, будем стремиться красиво умирать умирать с улыбкой и это не сказки друзья это естественное состояние всех что живет на земле никогда не мучается перед смертью это такой же физиологический ад как человек засыпает вот это просто длительный сон а нормальный сон это короткий сон будем прощаться друзья всех удач, до скорой встречи в эфире.